Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала «Процветок». С вами Юлия Кондратенок. И сегодня я хочу поговорить с вами о том, как вернуть декоративность увядшим, заболевшим, угнетенным комнатным растениям. Бывает так, что из-за недостатка ухода, или из-за болезни, или просто из-за перерастания, наши любимые комнатные питомцы теряют свой презентабельный вид. Кто-то отправляет их на мусорку. Идет за новыми, но согласитесь, иногда к ним так привязываешься, что они становятся как домашние животные. И тогда на помощь придет пересадка и лечение. Что же нужно сделать? Первое. Подготовить новый дом. Второе. Подготовить хорошую, здоровую, питательную почву. Не стоит хватать первую попавшуюся землю у себя на огороде. Вы не знаете, что там в ней прячется. Там могут быть личинки насекомых, клещи, другие вредители, споры болезней различных. И в такую землю, конечно, ослабленные растения ни в коем случае сажать нельзя. Я предлагаю покупать хорошие, проверенные марки питательной почвы, которые уже прошли дезинфекцию, они обеззаражены в которых содержится достаточное количество всех нужных макро- и микроэлементов, и которые подходят к конкретному растению. Ведь еще одной причиной, к сожалению, потери декоративности может оказаться неправильно выбранная почва. Итак, когда вы выбрали новое место жительства, горшок, принесли дренаж, купили правильную почву, наступает следующий момент. Мы вынимаем, выбиваем из горшка нашего больного. И здесь нужно тщательно осмотреть корни, отбраковать сразу те отростки, которые или имеют очень мало корней, или почти их не имеют, либо корни значительно поражены болезнями. Вы сразу увидите это. Такие корни мягкие, темно-коричневые. Иногда с них просто слезает даже покровная ткань. Выбираем самые здоровые из тех, что есть и обрезаем те корешки, которые повреждены болезнями, вредителями или просто уже отмерли. Удаляем все отмершие листья стебли с надземной части. Иногда бывает так, что вы видите, корни поражены болезнями. В таком случае не помешает промыть корневую систему в слабом растворе розовом марганцовки либо просто смыть больную почву, зараженную почву с корней проточной водой. После того, как вы Подготовили растение к пересадке, очистили его, можно сказать. Провели хирургическую операцию, приступаем к пересадке. На дно обязательно дренаж. Кто-то использует керамзит, кто-то гальку. Здесь полностью на ваше усмотрение. Керамзит позволяет значительно облегчить вес горшка. Согласитесь, не очень приятно поднимать. Такое. Килограмма 3-4. Вот. Плюс керамзита в том, что он содержит имеет поры, в которой проникает вода и может там, так сказать, депонироваться, сохраняться какое-то время. Но и обычной гравий, обычная мелкая галька тоже имеет право на существование. Насыпав на дно горшочка немножко плодородной почвы, мы примеряем растения на новом место жительства. Главное правило – никогда не насыпайте земли вровень с бортиками вы потом не сможете нормально это растение пролить, даже когда почва немножко осядет. На полтора сантиметра это будет самый оптимальный отступ ниже края горшка. Примерив растение и убедившись, что корневая система помещается, что корневая шейка будет находиться на нужном уровне почвы, мы потихонечку засыпаем новую плодородную почву в горшочек, стараясь следить за тем, чтобы корни растения не заворачивались вверх. Дело в том, что у корней есть одна интересная особенность – геотропизм. Они растут всегда вниз, к земле. Геос – это земля. Когда мы иногда при неаккуратной посадке заворачиваем корни наверх, они, к сожалению, отмирают. И как следствие, растение останавливает рост до тех пор, пока не нарастит новую корневую массу. После того, как мы посадили растение, при Аккуратно, потряхивание. Уплотнили его, чтобы не было пустот под корнями. Поливаем теплой водичкой. Именно теплой. Потому что пересадка это для растения всегда стресс. И холодная вода может его только усугубить. Слишком горячая, естественно, тоже. Поэтому вода комнатной температуры, либо теплая. Такая, чтобы в вашей руке было не жарко, просто очень приятно. Поливаем, досыпаем. Почву, если она осела, еще раз, немножко уплотняем. Если растение с богатой листвой, для того, чтобы оно не накренилось, можем закрепить его в новом горшочке при помощи деревянных колышков и палочек до того момента, пока корни надежно схватятся. Еще важный момент. Как я уже говорила, любая пересадка для растения, особенно ослабленного, это стресс. И здесь после посадки его нужно поддержать путем опрыскивания любым доступным для вас биостимулятором. Например, эпин, либо циркон. Это поддержит растение, это простимулирует его, это приведет к тому, что даже если оно очень сильно ослаблено, оно восстановится и сформирует очень красивый куст. Поэтому эпин обязательно держим у себя под рукой при пересадке. Растение – После пересадки нужно поместить в очень хорошее место. Им требуется покой. ну Как больному после операции. Обязательно в том месте, где нет прямых солнечных лучей. Иначе могут появиться ожоги. А обязательно в том месте, где нет потоков холодного воздуха. Не под форточкой, не у приоткрытого окна. Потому что растение может получить очень нехорошее повреждение по своим листьям. Некоторые цветоводы даже рекомендуют после пересадки поместить растение в затененное место на сутки-двое и даже прикрыть его сверху пленкой, либо спанбондом, чтобы создать повышенную влажность. Чтобы растение, которое сейчас занято восстановлением корневой системы, как можно меньше теряло влаги при испарении, транспирации. Ну и конечно, после того, как вы пересадили растение и увидели, что оно принялось, что листики сохраняют тургор, обязательно подкормите свои растения хорошим удобрением, в котором содержатся и азот, и фосфор, и калий, а также микроэлементы. Например, я использую такое удобрение как питательная добавка для растений от Пуршат. Она содержит азот, фосфор, калий, а также микроэлементы магний, серу, железо, медь и цинк. Чтобы не готовить большое количество питательного состава для полива домашних растений, вы можете взять две-три горошины гранулы, положить их в горшок с землей на отдалении от корня и просто пролить субстрат теплой водой из лейки. Периодичность применения в зимнее время один раз в месяц, весенне-летние можно использовать один раз в неделю. Также это удобрение подходит для всех садовых цветов. Не забывайте подкармливать растения согласно его требованию и именно теми удобрениями, которые им нужны. Ведь есть растения, требующие кислых форм, есть растения, требующие нейтральных либо щелочных форм удобрения. Все зависит от того, что конкретно у вас растет. И тогда ваше комнатное растение, ваш комнатный питомец будет еще очень долго радовать вас красивой листвой, красивыми цветами. И кто знает, может вы когда-нибудь даже его будете передавать своим детям, своим внукам по наследству, как семейный комнатный цветок. С вами была Юлия Кондратенок. Процветание вам и вашему саду, вашему дому. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, задавайте вопросы. И до новых встреч на нашем канале.